И всем здорова, ребят, с вами я, Ванек. мы с вами продолжаем играть в мини-крафте, World 1, потому что, наверное, даже для дружбанчиков я могу создать сервер, но он не отвечает, он не играет вообще. Или My World 1 не играет так, одиночная игра для дружбанчиков, потому что дружбанчики мои, это вы все, и, короче, мы все тут дружим, блин. Общаемся, вроде как. Общаемся же? Общаемся. А. Угу. Я планирую, чтобы на мой, на, мои, на мой сервер для дружбанчиков зашли такие люди, как Водка. Кстати, Владос Водка. Ну и все. А мне многого не надо. Мне многого не надо. Мне нужно так, ну, чтобы ко мне на Северфак заходили мои друзья. А у друзей, как бы, интернета нет. У них нет возможности Майнкрафт скачать. Ой, блин, чёрт. Чё Че будешь ты мышка то с это делать, извиняюсь, ребятки, у меня мышка не не хочет работать, что-то отказывается. Так, так, а если не в этот, а в другой, так там работает нормально, ну По мышке вот, видно, что синие, А синий, значит, что работает она, ну, по идее. А... Так, не, не знаю вообще. А, подключено, ага. Ну, ну я эту штуковину охлаждения от компа отключил, ну, потому что оно... ЖУЖИТ! Вот даже сильнее, чем сейчас комп греется. Охлаждение... Де дейс работает так. жужит короче, вот эта вот штуковина. Она охлаждает, ну, комп по А, да, то я же закрылся тут. Так, чё, чё, стоп. Чё я делаю тут? Так. Не помню, что бы я тут делал. А, да, то я же себе домик построил, блин. Так. Так. Та-та-та-там. Эм, два булыжника и две палки. Не, ну, можно мечик сделать. Ди каменный мечик мне нужен. Да. Так. Скейп тут. А, е. Каменный меч не нужен. А, блин. А... Так. Верстачок еще нужен. Вот, верстачок один создаем. И тут две. Так. Рядом с сундучком верстачок стоять тут, будет верстачок стоять и я вот так вот так две сюда два булыжника и одну палочку и один каменный меч получится и вот каменный топорик, не, он тоже мне нужен, но как бы, ну не сейчас, потому что сейчас, ну я как бы Так, стоп. Так, а да, то есть я же вчера сделал себе двухэтажный дом, двушку в одинцово, блин, построил нафиг. А нет, и после этого я ж должен на свой, на свой домик налоги, блин. А, а интересно, а в Майнкрафте существует вообще такое понятие как налоги? Потому что я их не хочу платить, ребят. Так, тут, тут, тут, эм, один, один цов, один березовый, березовую досточку поставим. Так, сориентироваться, дайте мне. А, да, то я же этот сервер только для друзей создал, и все. Я все. Все сервера по Майнкрафту создают только для друзей, поэтому, если вы мне не друг, ну то есть с вами не дружим и не общаемся, то тут извините меня, конечно... Ты не мог, моя См. Эй, криперы, криперы, криперы, криперы! Идите, нафиг! А мне! Не опять закрывать это место Деревом. Не, ну я не люблю это делать. Ну, придется, видимо. По-видимому. Му-му. Ну вот. От, от криперов, смотрите. Ну вот о чем, собственно, я и говорил. Тут остается от них просто. Так, стоп, сейчас посмотрим, что тут выглядит. Это, э, да, мне нужно ещё два дерева, как минимум. Из этих деревьев я сделаю себе тут... Да даже не два дерева мне нужно, а много мне, много-много-много дерева нужно. Дуба пофигу, дуб. Береза, пофигу. Вот серьезно, мне все равно. Но... То какое это будет дерево. Самое главное еще найти мне этого... Самое главное еще надо найти мне себе эту эту эту эту эту эту эту, эту. да эту надо найти мне как бы там чего-то забыл вообще ну короче нужно мне овечку найти еще запер ну о коровка а может быть коровки хватит или нет или нужна именно овечка была нет коровки не хватит коровка вроде бы простую еду дает говядину простую овечка баранину как мне кажется не ну я все ресурсы буду складывать в домики потому что ну не могу я ну просто не могу я ну, и все. Так. Так, на Е. Так, тут 5, 4, 20. Итого 22, 22 дубовые доски. У меня так, на 3, На троечку. Так. Ой, крипер. То есть тут же оставил что-то. После себя оставил эти. И вот, и сейчас десяточку тут эм, земли цыру. Четыре, пять, шесть, пять. Шесть, семь, восемь. А, да, тут, тут же точно, тут же без одной земли. Ну, мне нужно очень много земли, потому что, ну, не могу я. Ну, мне нужно тут заделать дырки поставленные. Раз, два, три, еще. Раз, два, три, четыре, пять. Пятнадцать нужно... Я не хочу, чтобы ландшафт пострадал, поэтому я и не собираюсь. Мне нужно три было. Раз, два, три. Раз, два, три. Девять еще нужно. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну и два осталось. А Два этих можно куда-нибудь вот сюда пристроить. Нет, точнее вот не сюда я сказал, а вот сюда вот. Так. Я иду себе овечку искать. Меня ничто не отвлекает. Если я умру, то я умру. О, свинюшка. Мне свинюшка, кстати, тоже нужна. Потому что свинюшка это тоже еда. Синюш... Синюшка это свинина. Овечка это баранина. Свинья это свинина. Так, блин, свинья это свинина, овечка это баранина. Мне, не, мне очень сильно нужна овечка, потому что ну из нее потом получается очень офигенная, короче, кровать хорошая. А пока тут ни одной овечки не видел, только свиней и видел и вс. Не, ну только свинюшки я и видел тут. Только свинюшек я тут и видел. Ну, наверное, потому что тут недалеко болото находится. Семь. Восемь. 10 Синюшек я закукарачил, Я ищу овечек. Ой. Точно, забыл. По этим штукам можно же плавать тут. Не, не плавать, в смысле, как плавать нормально, а прыгать. глина, галина, глина. Я а овечки ищу, овечки-то где? Овечек тут нету, там, точнее. Сурусинку поесть, поедим тогда. И вот. Так, стоп. Посмотрим, на что у меня там сзади, за мной. А, за мной тут ничего нету. Угу. А, F поменять трупу, а я думаю, какую -то кнопку поменять-то руку, а? И тут все вот. Того 12 сахара получилось. Можно маринованно получить глаз приготовить, кстати. А он как-то готовится. Я не знаю, правда, как. Не, я знаю точнее, как он готовится. Но для него нужно паучий глаз еще. А я, честно говоря, в получих глазах не специфа. Не особо а лист я в них. Ой. Свинюшка, свинюшка, свинюшечка. Свинюшка, приветик. Не спиги, здорово! Ай, блин, меч упал. Точнее, я его уронил. Случайно. ку-ку. О, вижу, вижу, вижу, вижу, что я добуду следующим. Это, пожалуй, что... Нет, пойду я домой, пожалуй. Пока что первым делом. Пока не наступила ночь пол полноценная. Потому что пока что темнеет просто. А пока темнеет, ночь не особо... Пока ночь темнее это, я не особо сильно разбираюсь тут в этих ну темно, темно, ага. О, вон там мой домик, ага. Не, ну домик-то я свой вижу. За, точнее, за не за километр, а за несколько метров. Потому что он ну, красивый, что ли. Не понимая. Чем можно гордиться, если у тебя овечки нету? Овечек. А у меня реально их нету. Ага. Я серьезно, пока не нашел ни одной овечки, а? Ай! крипер, крипер, крипер криперы, криперы, криперы. Не заставляйте меня опять вас убивать. Бу! Ай! Крипер, мессир, сядете со мной. Ай, больно. Мне нужен тогда получать паучок, что ли? Ребята, за донаты есть yes, у меня будут, конечно, когда-нибудь. Я не говорю, что они сто процентов будут, но я говорю, если yes, у меня будут когда-нибудь на стриме донаты, хотя не надо мне донатить, я не особо так хочу, не особо такой коммуникальный человек вообще. Глину пережарим, кому глину, глину эти будет кирпички, вот. Кирпич сейчас будет отсюда. Выйдет. Если можно глину даже пережать, то... Я не знаю, что еще можно. пережать. Не, ну реально глина в кирпичи превращается. Ага. Так все так так и на нет надо на верстачок пойти верстачку опять же Блин, у меня еще ни одного одного так это как делать смешок а Кролики нужны, ну а у меня кролик нету пока. Это деревянные ступеньки, кирпичные блоки, а из четырех